Малыши, певи! Давай, малыши, салат делаем для мамы. Возьмем капусту и морковку. Мы капусту рубим, рубим, рубим. мы морковку трем мы капусту солим солим мы капусту жмем жмем мы капусту рубим рубим мы морковку трём трём мы капусту солим солим мы капусту жмем Жмем и еще раз. Мы капусту тут. рубим, рубим. Мы морковку трем. Трём. Мы капусту свалим, свалим. Мы капусту жмем. Жмем. Классный салат получился. Салатик делаем, да? Рубим. Мы капусту рубим, рубим. Мы кап... морковку трем, трем. Вот так трем. Мы капусту солим, солим. Мы капусту жмем, жмем. Вот так. Ой, какой салатик у нас получился! До встречи. Пока-пока. А-а-а! <laughs>